Два священника устанавливают щит возле дороги. На щиту написано «Остановись, конец уже близок, поверни, пока не поздно». На большой скорости проносится фура. Из окна кричит водитель «Как вы достали уже!» Через секунду он скрывается за поворотом. Через две минуты такие звуки, грохот, вопли и такие бульбы! -буль". Один священник поворачивается к другому и говорит, походу ты был прав, надо было всего лишь написать «Ремонт моста».